проверим уравнение состояния идеального газа поместим сильфон в сосуд с холодной водой и снимем показания приборов вычислим величину отношения произведения давления на объем к абсолютной температуре оно равно 8,6 умножить на 10 в минус третьей степени перенесем сильфон в сосуд с горячей водой и снимем показания приборов Проведем аналогичные вычисления и определим значение отношения произведения давления на объем к абсолютной температуре. Оно равно 9 умножить на 10 в минус третьей степени. На основании произведенных вычислений можно сделать вывод. Произведение давления газа данной массы и его объема, деленное на абсолютную температуру, есть величина постоянная.